Регулярные очистительные процедуры. И второе. А. Диагностика по сознанию. Вот если человеку нужно... Похудеть, ему в первую очередь нужно пройти это. Надо разобраться со стрессом. Третье, это диагностика питания. Или пищевой тест. Четыре раза в год. группа поддержки. Вот, я думаю, с помощью тоже вот Юрия Владимировича летом мы можем выезжать в такие вот лагеря, не лагеря, лагеря. На выходные суббота, воскресенье. воскресенье. И питаться правильно. И питаться правильно. У вас у всех, что, что объединяет, да? Есть ли общая цель. Переход на правильное питание. То есть, можно так сказать, хватит жрать, да, но это негативно, а можно сказать, пора правильно питаться. И это новая жизнь. Это, речь идет о новой жизни. Речь идет о новой карме. Речь идет о новом генетическом материале. То есть если мы начнем правильно питаться, у нас поменяется генетический, генетический код. У нас другое будет сознание. Это так. Спасибо. Большое вам спасибо. Я вам очень благодарен, благодарен за то, что вы меня выслушали, за ваше терпение, за ваше внимание, потому что глаза были очень внимательны. Вы на меня, все, все это впитывали. Это очень здорово. Кто еще не вступил в нашу группу ВКонтакте, вступайте в группу ВКонтакте и вступайте в группу в группу бесплатной лекции «Доктор Санс». Мы там, кроме рекламной информации, будем помещать интересные интересную, полезную информацию, да? которая будет вас поддерживать. То есть, собственно, эта группа, это группа поддержки и есть. Да? То есть, вы ну, просто туда по активнее вступайте, общайтесь, делитесь впечатлениями о, о лекции. Я, я буду вам очень благодарен, если вы оставите свои впечатления о сегодняшней лекции. Большое спасибо.